Свесептор, блядь. Позайдешься пересчитывать. 3X16, блядь. Да, провод... Супербой, блядь. Проводник у нас сегодня. Алло. Один минус, прикинь. Популярный. БУ, да? Популярный проводник. На ПВЕ-сервере. <связывая> <связывая> <связывая> так правильно, народ почувствовал халяву. Как забрать проводник на PvE сервере? Как, как, как схватил, так схватил. Кто схватил, тот схватил. Еще надо умудриться от аномалии спрятаться. Тихо, спиздил, нашел шоу, называется нашел. Да, да. Кривер поднял питер. Ты там случайно не записываешь сейчас? Записываю. Народу же надо записать только. Пофигу. Нежданчиком включил, да? А ты там что-то сказал, плохое что? Можно обрезать. Так. А я посчитаю. Так, раз, два. Ой, блядь, нихуя. Ой, ой, ой, я заномалил, ебал. Я между ними пройду. Так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Там вдалеке никто не стоит. Все здесь. Одиннадцать человек вместе с нами. А кто что стреляет? Я вот это не могу понять. собака народ кусает, блять. Троих уже положил. Троих, ёб ты чё, блять? А я не смотрю, я хуйня занимаю. А там доктор есть, поднимает. Доктор есть а чё собака Пол у минут. сдохла? им нет 30 секунд да? ща всё собаку убили пару. 20 Люк, Люк Матюков написал да щас жалобы кинуты там у него не а там звездочки какая разница там от 100% чё то нет то чат не за это у а все началось. Забрали провод. Кто забрал? Не видел, я видел Мельканул провод просто передо мной и все забрали. Но не я стопудово Кто забрал это? Не знаю, вот с этой стороны Мельканул передо мной и все, я не успел подобрать. Зато, зато. Ах. Ладно, я перезахожу, пойду на базу.